Приветствую вас на канале «Помощь с компьютером». В этом видеоуроке я вам наглядно покажу, как можно перепрошить 3G 4G модемы от производителя Huawei, чтобы они видели симку любого оператора связи. В моем случае был модем мегафона от производителя Huawei, и требовалось перепрошить его, чтобы он увидел симку Теле 2. По умолчанию, само собой, он их не видит, а видит только симки мегафона. Давайте наглядно покажу, что интернет работает. А используется именно 3G-модем, а не интернет-вот Wi-Fi, например. Гуглим, дожидаемся загрузки страницы поисковика Яндекса. Скорость не очень большая, так как сам по себе модем старенький, и сейчас соединение не очень хорошее. Всего же две палки. Ну вот, загрузилось у нас, то есть все работает. Как вы видите, скорость соединения не очень большая. Всего лишь там 2 мегабит в секунду и 248 кг в секунду дачи. Как видите, все отлично работает. Теперь, допустим, в моем случае тоже модем сблокирован, и требуется вставить симку только мегафона. Отключаем программу, проверяющей интернета нет. И нам для разблокировки потребуются две программы. Одна Huawei Unlock код-калькулятор, вторая Huawei Modem Unlocker. Запустим обе программы. Как вы видите, нам потребуется в первой программе узнать IMEI-код. После чего мы узнаем V1-код и V2-код. Один для более старых моделей, другой для более новых моделей, которые нам потребуется в использовании второй программы. Чтобы узнать IMEI-код, нажмем в второй программчик «Log». Либо найдем на USB-модеме данный IMEI. Но я думаю, через программу более удобно и быстрее. Дожидаемся выполнения чека. И вот мы находим, узнаем IMEI также мы узнаем модель нашего USB модема и узнаем статус. в моем случае уже not logged. в вашем случае будет Locked. теперь мы копируем и код и вставляем в верхнее поле. нажимаем калькулятор. мы узнаем V1 код и V2 код, который нам потребуется вставить в поле unlock код и после нажать unlock. если первое в один код не подошел, не разблокировал, вставляю второе. В моем случае подошел в 2 код. Нажимаем Unlock. Дожидаемся выполнения разблокировки программы. Все. Теперь нажимаем снова Check Lock и мы должны увидеть то же самое описание, что Reading лог статус OK, Not Locked. Сейчас дождемся окончания и увидим. Если вы увидели вот такой текст Not Locked, вы можете спокойно закрывать обе программы, запускать программу Мегафона, либо МТС и так далее, и видеть, что имеется возможность подключить безошибочно, и увидеть другого провайдера. Райд подключить, дожидаемся запуска нашего интернета. Все подключено, все. Теперь давайте еще раз запустим интернет и проверим, что все отлично. При этом я ничего не испортил себе. Видите, интернет работает, все супер, даже быстро. Вот так легко и просто можно использовать Модем отправляется в Huawei и его разблокируют с помощью этих двух программ. Ссылки на данные программы я предоставлю в описании к видео на свой Яндекс Диск. На этом видео урок хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось, и конечно репостите их. Всем спасибо и до скорой встречи.